разницу до да, консервативные инструменты и защитные но давайте предположим вот у нас там 70 процентов находится в валюте 70 процентов у нас аллоцировано на глобальный рынок из этих 70 процентов абсолютная аллокация 50 процентов это просто долларовый кэш я опять же гипотезу высказываю да, то есть 35 процентов у вас просто в долларах чем вы рискуете вы рискуете тем что даже если будет инфляция Предположим, даже если будет инфляция, а да, она, она будет как бы в будущем, да, то есть она неизбежно приведет к росту процентных ставок и всей, всему вот этому коллапсу финансовой системы, то что вы теряете? То есть в самом худшем случае при текущих темпах инфляции 1,5%, но вы будете платить за вот это вот спокойствие полтора доллара на каждые 100 долларов денег. Ну, просто, да, полтора доллара у вас съедает инфляция, если она составляет там, в процентном соотношении полтора процента. Говорить о том, что прямо сейчас начнет взрываться инфляция и начнет расти, смысла нет, потому что, опять-таки, локдауны, они уже осуществляются, они уже производятся. Количество заболевших в Америке вообще там тоже уже там берет, бьет исторические значения, и они тоже в отдельных штатах что-то будут принимать. Соответственно, скорость обращения денежной массы замедлится. И бояться того, что у вас просто лежит доллар, Долларовый кэш не приносит вам никакого дохода, вам не нужно, потому что у вас пока что в настоящий момент долларовой инфляции нету. И пусть они как бы там спокойно лежат кэшем, да, то есть, чтобы дождаться, дождаться ситуации, когда все упадет. Это вот, ну, как бы некий такой базовый сценарий. Но другая половина она должна находиться в защитных инструментах. Что значит защитные инструменты? Опять-таки, я вам сейчас нарисовал некую такую картину, которую. Ну, которая читается, да, которая видится, человек, который имеет образование, инвестирует не один год, он вот это вот примерно может спрогнозировать, с одной стороны. С другой стороны, мы не знаем, как центральные банки будут на это реагировать. Может быть, они еще 15 триллионов долларов напечатают, 20 триллионов долларов. И в этом случае мы все равно не можем полностью отказаться от того, чтобы не иметь других активов, защитных активов. И основное требование, которое мы предъявляем к защитным активам, заключается в том, что они нам должны обеспечить достаточно денежный поток или в форме дивидендных выплат, или в форме прироста своей курсовой стоимости, ну, то есть, который бы нам покрыл риски будущей инфляции. То есть, если мы говорим о том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки там, достигнет 2%, то в этом случае защитные инструменты, которые инвестируются на американском фондовом рынке, они должны нам обеспечивать доходность дивидендную 4% или обладать потенциалом роста в 4% в год. Всего лишь. Почему я говорю «всего лишь»? да? То есть, снижение ожиданий. Не нужно гоняться за какими-то сверхвысокими ожиданиями по доходности. То есть, когда у нас в таком, таким образом структурирован капитал, то есть у нас там есть 100 рублей, 50 рублей, они у нас, соответственно, размещены просто, назовем, в кэше. Да? Другие 50 рублей, 50 долларов, приносят нам доход 4% годовых. То есть на весь капитал они нам принесут доход 2% годовых. И этот доход 2% годовых нам фактически закроет инфляцию. То есть мы получаем некий такой сбалансированный портфель, да, который у нас может быть и не растет. Но тем не менее текущие его денежные платежи, кэшфлоу, которые мы получаем, закрывает нам возможный риск будущей инфляции. Если эти риски будут еще больше, если все-таки будут значительные программы стимулирования, поддержки, еще 2 триллиона, еще 2 триллиона, Федрезерв еще 5 миллионов триллионов долларов напечатает, это в любом случае приведет к росту активов. И, конечно же, эти активы тоже будут приносить доход по одной простой причине, потому что количество денег увеличивается, инфляционные ожидания будут расти, а они уже несут нам кэшфлоу 4% что, соответственно, эти инфляционные риски снижает. И такие активы будут пользоваться наибольшим спросом. И, и будут смотреть на активы, которые что? Которые не завязаны на цикличные сектора. Я говорю сейчас про глобальный рынок. Итак, это общая структура 50 на 50.